А чумят метели и затихнут бури, все печали горе, скоро позабудем. И польется счастье вечною струю. Ни слова, гае не земду, небесный мой край, заветный, обещанный Бога. Стрельюсь к тебе и мечтаю навеки нам жить. Настанет тот час, когда горе тревоги не забудет, и небо возьмет на спаситель в себе навсегда. Солнце правды встанет над планетой нашей, День на самом деле не не будет. Радостным участием засияют лица, Песнь любви счастья вечно будет длиться. Небесный мой край, заветный, облещенный бога. Стремлюсь от теперь и мечтаю навеки в Нем жить. Настанет тот час, когда горе тревоги забудем, И небо возьмет нас Спаситель себе навсегда. Мы земные люди, позабыть а тревоги, в вечную обитель направляем сон. Солнечным высотом распахнутся двери, И войдем тем, кто мы с тобой, я верю. Небесный мой край, заветный, обещанный Богом, Стремлюсь я к тебе и мечтаю навеки нам жить. час, когда горе, тревоги забудет, И небо возьмет нас, спасите к себе навсегда. Небесный мой край, заветный, обреченный Богом, Стремлюсь от тебе и мечтаю навеки в нем жить. Настанет тот час, когда горе, тревоги забудет, Сигдон!